Следующая песня, она тоже знаковая для меня в первую очередь. Знаковая почему? Потому что она мною написана на стихи любимейшего поэта. У меня как-то таких, ну, конечно, я многих поэтов знаю и люблю, но самые мои такие, знаете, они как четыре евангелиста. А у меня это Николай Степанович Гумилев, конечно, Акмииста, Осип Емельевич Мандельштам, Игорь Северянин и Арсений Тарковский. Конечно, есть стихи, песни на других поэтов. Вот, но вот, с Мандельштама я сейчас начну. Песня называется, тем более, это тема такая, музыки. Наверное, как никто, Осип Эмильевич, об этом говорил, писал. Он стихи начинал с музыки, с какого-то ритма некоторые. Вот. Песни знаковые для меня. Стихи Мандельштама называется «Музыкант». «Музыкант». От холода мне хочется аниметь А в небе танцует золото, приказывает мне петь Томись, музыкант, встревоженный Люби, вспоминай и плачь, и Тусклой планеты брошены, Подхватывай легкий мяч а -а -а, а -а -а. Подхватывай легкий мяч Так вот она Настоящая с таинственным миром связь. Какая тоска щемящая, какая беда стряслась, Что если, взрогнув неправильно, мерцающая всегда, мне в сердце длинной булавкою Опустится вдруг звезда. А в небе танцует золото, приказывает мне петь. Приказывает мне петь. Мне петь